А потом я подумала, а вот это наша стратегия избегания конфликтов постоянно, вот наша женская стратегия. На самом деле не вредит ли она? Да? Не больше ли от нее вреда, чем пользы? И подумала, если ты мне позволишь, может мы сегодня поговорим о конфликтах в отношениях? Я только за. Да? Итак, анонсируем тему. Сегодня мы говорим о конфликтах в отношениях, нужно ли их избегать и как правильно конфликтовать. Да, да, потому что а, у многих женщин есть такая стратегия избегания конфликтов, откуда-то эта стратегия у них появилась, и они даже сами а, гордятся где-то своей такой покладистостью, да, пониманием, а что бы муженек не сделал, все верно, с милым рай в шалаше, не продолжая, что если милый на парше, да? вот. Эта стратегия кажется им правильной, но поскольку для того, чтобы оценить ее результаты, иногда нужно пара десятков лет, а, оказывается, что в результате такой стратегии поведенческой очень часто женщина оказывается в отношениях с мужчиной неудачником. Мне кажется, что... А, Конфликты могут быть полезны в отношениях. Мне кажется, что вот эта вот тонкая грань, понимаешь, когда лекарство от яда отделяет мера, это тонкая грань между полной бесконфликтностью и очень конфликтным поведением, и есть та золотая середина. Ты встречала когда-то бесконфликтных женщин? Честно говоря, нет. Ну, Я встречала бесконфликтных женщин. Я сама по природе очень бесконфликтный человек. И, скажем так, несколько лет назад я приняла решение покончить с этим. Потому что у меня всегда была стратегия избежать конфликта, пойти на компромисс. И мне почему-то казалось, что это правильно. Мне всегда казалось, что худой мир лучше доброй ссоры. Теперь я думаю по-другому. Потому что ведь на самом деле конфликт – это развитие. Подумай, конфликт – это развитие. Если мы даже посмотрим на мировую историю, самый большой скачок в развитии страны получали после каких-то войн, передряг, именно экономический рост. А бесконфликтность – это застой. А в да. любом застое есть кризис.